Я вчера зашла вот в такой проект, BinX называется. Проект в общем вообще классный. Здесь рефералка 50%, 100% сеть, потому что 50% вы получаете за приглашенного от суммы стоимости тарифа, а остальные 50% распределяются по 10% на 5 уровней вверх. То есть здесь получают переливы абсолютно все. Плюс еще идет автоматическое создание клонов. У меня вот вчера за один день уже создался еще мой клон. Помимо того, что я пригласила всего 14 партнеров и заработала за один день работы 2350 рублей. Вот информация, даже я вам покажу. Вот дата моей регистрации. Это вчерашний день. Сегодня я только недавно проснулась, еще не работала, никого не приглашала. Вот за да, вчера я заработала за. Где-то я с обеда зарегистрировалась. За полдня можно сказать, 2350 рублей. Я работаю на трех тарифах. Здесь есть тариф, можно бинар купить за 100, за 200, за 400, есть еще за 800, но я пока на трех тарифах. Это такие вот оптимальная сумма входа, люди очень хорошо заходят. Вот смотрите здесь вот накопление идет на клонов вот на балансе для, для клонов у меня сколько здесь у меня вот вчера скопилось 100 рублей у меня активировался клон здесь скопировал скопится 200 рублей еще клон купится в матрицу которая за 200 в бинар и в бинар за 400 тут тоже скопится 400 и купится тоже клон все это происходит на автоматическом уровне клоны встают в матрицу и все закрывают по цепочке вот они идут здесь начисления можно последние посмотреть. Что еще показать вам? Так, сейчас вот здесь покажу вам, что здесь вот, в принципе, вообще видео снимаю вам показать то, что здесь работает вывод, вот вывод средств. Да? Вот мы можем посмотреть платежи. То, что я вчера зарабатывала, здесь еще есть внутренний перевод. У меня сейчас на, на балансе осталось 1200. А, потому что я вчера делала внутренние переводы. То есть то, у меня люди активировались, они мне, например, переводят на карту, я им перевожу прямо сразу на кабинет со своего счета кабинета, и они уже у себя активируют. И вот я тут переводила людям денежку. Поэтому у меня вот столько на балансе осталось. Сейчас я вам покажу, что здесь работает вывод средств. Заходим в вывод средств и выведем сейчас на паре кошелек Вот мой пайр-кошелек, сейчас обновим. Вот у меня сейчас 1613 на счету. И сейчас вот выбираем здесь платежную систему. Здесь можно Яндекс, Киви, любые сотовые телефоны, разные карты разных банков. Ну, в общем, я буду выводить на Pair. Выбираю Pair и нажимаю «Продолжить». Далее здесь нужно будет указать мне номер своего Pair кошелька. Вот я зашла, скопировала. Так, здесь сумму пишем. Ну, выведу, я немножко оставлю там на активацию. Ну, давайте выведем 600 рублей. Поставим мой пайер-кошелек и нажмем «Продолжить». Здесь будет небольшая комиссия, в принципе, как и везде. Вот мне придет 564 рубля. Снимут 600. Вот мой пайер-кошелек. Нажимаю «Подтвердить» и «Снять». Так, вот у меня на балансе уже половина осталась. Вот вывод средств 600 рублей. И сейчас обновляю ПАР-кошелек. Смотрите, моментально плюс 564 рубля мне моментально пришли на ПАР-кошелек. То есть вывод моментальный, без каких-либо проблем. Я вчера уже выводила, как бы проверяла вывод, как только зарегистрировалась. То есть все надежно, все четко, все начисления идут четко, внутренние переводы тоже работают на ура. А, зарабатывать здесь вообще легко, регистрация простая, люди идут хорошо, переливов много, переливы будут у всех. Вот, сейчас даже вам покажу а, структуру. Ну, Давайте на матрицу зайдем, которая на 100. Это вот вчера за один день зашло столько людей. И Этих всех людей не одна я пригласила, кого-то я, кого-то мои партнеры. И вот так вот матрица по порядку заполняется вот например юлию пригласила рушана и когда у меня моя веточка вот тут заполнилась вот тут у меня заполнилась веточка и уже заполнение пошло вот здесь мой человек которого я пригласил он стал сюда под юлию то есть переливчики уже получали вот Юля, Рушана, я и там выше кто надо мной. Здесь можно выше матрицу на стрелочку нажимаем и можно выше матрицу просматривать. То есть удобно можно просмотреть, всех видно. В общем, очень удобно, как бы все сделано по дизайну. Вот. Вообще, проект классный, Я прям вот в шоке и буду работать, буду приглашать. Вот, поэтому заходите. Беру даже на пассив. Вот. Но все вроде бы. Самое главное я вам хотела показать, что здесь четко работает вывод, без каких-либо проблем. И также все начисления, все-все срабатывает абсолютно четко. И вот вполне возможно зарабатывать вот такие суммы за один день. А чем больше у вас будет приглашенных, и они также включаются в работу, потому что приглашать сюда легко. Даже на 100 рублей пригласит вообще абсолютно любой. Тем больше сумма вашего дохода будет, она каждый день она будет расти. Все, всем пока. Присоединяйтесь в наш проект. Все ссылочки будут в описании данного видео. Пишите мне в личное сообщение, задавайте вопросы, все объясню, расскажу и будем вместе зарабатывать. Добавлю вас в наши активные чаты, дам вам Хорошее обучение, которое просто берешь, смотришь, делаешь и зарабатываешь. Всем пока!